Представляем вашему вниманию рукав пожарной напорной d 51 тип техника. В комплекте с головками рукавными ГР-50. Внутри рукав имеет резиновое покрытие, материал изготовления полотна – латекс. Материал изготовления соединительных головок – алюминий. Стандартная длина для пожарных рукавов – 20 метров. Храните рукав следует смотанным в бухту. Рабочее давление рукава – 16 атмосфер. Максимальное давление 25 атмосфер. Тип и диаметр рукава маркируются на полотне при изготовлении. Т-51, что означает, что тип рукава техника, а диаметр 51. Благодаря пожарным головкам на обоих концах полотна, рукав можно соединять с пожарными кранами, с ручными стволами или с любым другим оборудованием, имеющим для соединения пожарные гайки 50 диаметра.